Всем привет, хочу оставить отзыв, меня зовут Максим, хочу оставить отзыв Валерию Еревичу об индивидуальном тренинге. Начну, наверное, с того, как я вообще узнал про Валеру. Мне про него рассказал друг, который тоже во всей этой теме, и предложил сходить на мастер-класс. Я согласился, потому что мне, в принципе, уже давно интересна тема, и просто сходила на мастер-класс. Мастер-класс мне очень понравился, и я прямо на мастер-классе решил, что хочу пойти на индивидуальное обучение. А, так, в принципе, в принципе, началось обучение. А, в начале обучения меня было, а, я чувствовал какой-то такой не то чтобы страх, такое напряжение, и вот все мои страхи, которые были, когда а, ты пытаешься там взаимодействовать с девушками или там социализироваться, проявляли все, вот очень хорошо чувствовал это. И вот как раз таки страхи, те страхи, которые меня блокировали. Вот, и мы начали значит, работать, прорабатывать, было очень, было очень много практики, прям офигеть как много. Это вот, это мне больше всего понравилось. А, после этого я, мы работали, работали, и я постепенно начал замечать, что в какой-то момент я даже отметил, что Страх как по себе просто исчез, испарился. То есть его вообще не было. Было какое-то минимальное напряжение, тревожность, но самого по себе страха прям не было, он, он исчез. И мне так здорово стало, прям я не мог нарадоваться. Я прям ходил, и мне прям жизнь лучше стало Прям я вообще офигевал. Вот. Если говорить про прям результаты, то это, наверное, за три недели тренинга получилось так. Это два зачета, получается, первый, ну немного куда, наверное, расскажу минимально, то есть познакомился с девушкой, пошел на улице, потом взял номер, прогулялся с ней, потом вызвонил, тоже с ней прогулялись, пошли ко мне, там посмотрели фильм, потом сходили на второе свидание и на второе свидание я закрыл. Вот. И практически идентичный второй зачет тоже. А через сколько было между первым и вторым? Между первым и вторым? По-моему где-то неделя, меньше недели. так. Буквально там наверное, ну, половина недели была. Ну, второй зачет тоже, в принципе, идентичный. Познакомился прямо на улице, оказалось, что мы живем практически рядом. Погуляли, пошли там, что-то поели, зашли ко мне. Ну и, и там тоже поели, пообщались, и на, на втором свидании я закрыл. В принципе, вот так вот. А, наверное, в завершении скажу, что мне очень понравилось, и может дам какой-нибудь совет парням, которые... И, ну, я думаю, я понимаю, что парни могут чувствовать, например, то кто-то может что-то ждать, типа, вот я сам пробую это все сделать. Я тоже пытался, пытался два года сам что-то сделать, сам начать ходить, сам начать действовать, но ничего не получилось, ничего не получалось, и меня это прям все угнетало все сильнее и сильнее. Вот, и мой совет найти, взять просто человека, который уже профессионал в этом деле, и учиться у него. Это, вот, это самое лучшее, наложение, которое я делал за, не знаю, наверное, за очень долгое время. В принципе, вот так. Все, спасибо.